Разговаривают два друга, и один другому говорит, «Слушай, ты чё такой печальный, да? Купил, значит, я столовую, переделаю ее в публичный дом. Блин, да место хорошее, девки такие классные ходят. Слушай, а прибыли вообще ни о чём». «О, так это твой публичный дом, да? Слышь, а ты чё тут не зашел? Да ну его! Иду, значит, я мимо смотрю. Табличка. Извините, у нас самообслуживание. Всем приветики! Как дела? Как настроение? Не знаю, как у вас у нас сегодня просто великолепная погода. Я понимаю, что пробки, вот это вот все. Ох, но ну я люблю прям такой снег сегодня, прям красота. Но пробки, конечно, ужасные были. Пока до остановочки доползешь уже все язык на боку. Интересно, как у вас погодка? Пишите, не стесняйтесь.